ерзат Карашева. Также с супругой прошли обряды Буды Маджушри. 20 уровней зла. Проходим СНГ 58. В месяц активно делаю практики. Ставлю защиту. Читаю мантру ганапати. Буду под манетры Садхану благополучия Шанкара 23. Читаю коды из обновленной ступени. с утра на все чтения посвящаю два часа. хотел спросить, можно ли все это читать и практиковать? Можно. Или необходимо что-то исключить? Жизнь так устроена, что... Когда человек читает мантры денег, когда человек работает эзотерически и энергетически, то он должен знать, что что-то должно заставить его шевелиться. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы хотите, чтобы мантры срабатывали, то сколько читаете мантры столько же занимайтесь физическими упражнениями так манты срабатывают в сто раз быстрее допустим вы два часа читали мантры два часа на орбитрете, или два часа приседайте или два часа отжимайтесь то есть должны быть какие-то конкретные физические усилия тогда срабатывание мантр будет в тысячу раз эффективнее. Это связано вот с чем. Допустим, я человек, который привык зарабатывать тем, что я физически тружусь. Я разгружаю ящики. Но я решил закончить это все. Взял мантры денег, манипхадры. И теперь я каждый день 200 раз читаю мантру манипхадры. У меня на это уходит два часа. Но кармически я еще не изменился. И мне для того, чтобы деньги пришли в мою жизнь, необходимо чтобы я два часа потел или пять часов потел или физически трудился по-другому у меня не получается как бы карма навязала мне физическую работу а когда я дома читаю то нет физической работы физическая работа она может быть связана с эмоциональной работой поэтому когда человек кричит или переживает он тоже может быть спотевать и так далее ну и вот что происходит, вы почитали 2 часа сегодня мантру, 2 часа завтра и в течение месяца. И тут у вас в семье сумасшедший скандал, все начинают орать, беситься, нервничать. Вы говорите, да что ж такое, денег не пришло. А денег не пришло, потому что вам нужно как-то потратить энергию, которую вы накопили. То есть ваше физическое тело, оно должно было отплясать. А оно не отплясало. Поэтому, если вы читаете и не хотите, чтобы были скандалы, то читайте один час и час приседайте или бегите. Тогда у вас будет больше шансов. Тогда вот деньги придут уже сами.